Ты улыбайся, чаще улыбайся, Тебе идет улыбка, посмотри, Ты с нею никогда не расставайся, Серьезности печать с лица сотри, Сотри с лица тревогу без причины, Заботу не утрируй и печаль. Для грусти, пессимизма и кручины Причинам возникать не позволяй. Пускай грядущий день немного зыбок, С улыбкой в дела лишь окунись, За день получишь Тысячу улыбок, не веришь? Просто встать и оглянись, не веришь? Улыбнись сегодня миру, Открыто, очень просто, всем вокруг. Не хмурся и почувствуй снова силу, И станут безоружные люди вдруг.